Привет, друзья! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Во всем мире борщ считают русским блюдом, хотя готовят его и называют своим по всей территории России, а также в Украине, Польше, Литве, то есть практически на всем пространстве бывшей Российской империи. Естественно, когда блюдо готовят на такой огромной территории, единственно верного рецепта существовать просто не может. И так получилось, что в нашей семье прижился рецепт украинского борща, описанный историком-исследователем кухонь различных народов Вильямом Васильевичем Похлебкиным в книге «Кухни наших народов». Под нашими он подразумевал народы СССР. Если честно, борща вкуснее я не пробовал. Приступим. Хороший борщ от фреска начинается. Э, э, спокойнее. Тогда уж от фрески. В каких условиях приходится работать? Это я в нашей семье готовлю борщ. Ты его готовил последний раз, в год назад. Ну и что? Все равно он самый вкусный. Ну, с этим не поспоришь. Хорошо. Сегодня я под руководством придирчивого оператора и режиссера. и режиссера готовлю тот самый похлебкинский борщ. А хороший вкусный борщ начинается с хорошего правильного бульона из грудинки с небольшим количеством жира. Вот именно такой бульон у меня здесь. Как обычно, я залил грудинку холодной водой и варил, постоянно снимая пену при очень слабом кипении 2 часа. Займусь предварительной подготовкой овощей. Только сначала отправлю половину сала в морозильник. Оно мне понадобится ближе к концу готовки. Вот передо мной три группы продуктов. В одной сало, свекла, сахар, томатная паста и яблочный уксус. В другой морковь, лук, корень петрушки, сливочное масло. В третьей картошка и капуста. Я их так разделил, потому что для каждой кучки свой способ готовки. Чтобы не приуныли, пока я чищу и режу овощи. Я сделаю монтаж. Капуста, сало, свекла, морковь, петрушка должны быть порезаны соломкой. А лук кубиками. Картошку залью холодной водой, чтобы не потемнело. Поставлю на плиту для сковороды. Под одной зажгу огонь и положу топиться сала. Один из способов быстрой очистки картошки я демонстрировал вот тут. Напоминаю. Старым подписчикам и сообщаю новым, что на канале есть специальная рубрика «Скизм Тулз», где я демонстрирую различные технологические способы обработки продуктов на кухне. Например, очистка лука быстрая вот в этом ролике, а нарезка лука вот в этом. Сало вытакилось, добавлю свеклу, чтобы она посеровалась, И сразу немного яблочного уксуса, чтобы сберечь цвет. В другой сковороде растоплю сливочное масло. Здесь будут пассероваться лук, морковь, петрушка. Порежу картофель кубиками. Ты про нагрев ничего не сказал. Какой нагрев? Сковородками. А, да. Нагрев под сковородками средний и ниже среднего. Мясо достану и отложу. Добавлю картофель и капусту в кастрюлю с бульоном. И варится минут 10-15. Смотрите, вот они наши три группы. Здесь у нас варится капуста и картошка. Здесь обжаривается морковка, лук и петрушка. А здесь томится свекла. Сейчас добавлю сюда сахар и томатную пасту. Сейчас самое время отделить грудинку от костей. Ты не сказал, почему ты грудинку используешь? Потому что ты мне сказал использовать грудинку. На самом деле требования режиссера, конечно, важно, но еще важнее то, что самое вкусное мясо растет на костях и грудинка для бульона вне всякой конкуренции. Итак, 15 минут с момента закладки картошки и капусты в кастрюлю прошло. Возвращаю в кастрюлю мясо и добавляю в кастрюлю содержимое обеих сковородок. После чего оставлю вариться еще на 10 минут а сам тем временем займусь приготовлением ароматной заправки. Подмороженный кусочек сала натру на терке, я его для этого убирал. Слегка измельчу два зубчика чеснока, а потом порублю петрушку. Теперь сложу все в стопку, добавлю щепотку крупной соли и все вместе перетру. А забачу, он, он не слишком сильный? Нет, все нормально. Так, добавлю сюда несколько лавровых листов. Несколько горошин черного перца, раздавленных. Посолю, с учетом того, что соль есть уже и в этой заправке. И даю повариться еще 3-5 минут. Всего от момента закладки картошки и капусты до момента выключения борщ варится полчаса. Мне нравится такой способ готовки. Ну еще бы. Как чаще, чем раз в год готовить. Последний аккорд. Выкладываю заправку и отключаю. Даю немного настояться под крышкой. Открываю и делаю ложечный тест. Горилки, конечно, заправляю сметаной. Чтобы количество жира приблизилось хотя бы к 50%. Настоящие щирые хлопцы сейчас бы, конечно, затребовали себе помпушек с чесноком со смальцем. А я с багетом попробую. Сейчас бы горилки, но в кадре нельзя. А зато за кадром можно. Рецептов борща столько, сколько поваров. И каждый уверен, что его вот рецепт точно самый лучший. Так вот. Все они ошибаются. Самый лучший борщ – вот этот. Да нет, не конкретно этот, а тот, который сейчас перед вами в тарелке. Нет нужды особенно распространяться о том, что такое борщ в нашей культуре. Борщ – символ домашней кухни, борщ для некоторых мужчин – мерило женской любви. Готовьте борщи, ешьте борщи, любите друг друга, плодитесь, размножайте... Что-то что что что меня сегодня особенно часто перебивают. Всю информацию по борщам, и не только по борщам, вы можете найти под описанием видео. Если понравилось, ставьте лайки, делайте репосты. Спасибо за компанию. Всем пока.